Всем союз, народ, на, на, на связи Хайус, сегодня мы будем проходить дроппер. Погнали. Оп. Проходим, оп. А, чё за... Ну, а что такое? Уровень первый шаг. Че? Чё... Ладно. Чё? Титал? А, пофиг. А, там установлена тачка. Возра... А, Понятно. А говорится, с первого раза ничего не получается офигеть. Ну, немного... Немного.. О. Пацаны, пацаны! Я Это считается, это считается. У... Укра... У... У... Ладно, я не буду говорить... Меня могут забанить на ютубе из-за слова одного. Очень даже простого. Па-опа-попал! По А чё? А, следующий тут чё будет? Радуга, пусы, да. о, о, понятно, понятно, понятно, чё сейчас будет. да а о, дядя. Я не... А, я понял, я понял, что тут надо делать. Надо вот так вот, идти, вот так вот так вот так вот так вот, ай. Ой. Надо вот тут надо вот так вот запустись яблоки и груши, пак я есть манна наши наше небо все на рекой. А так так раз два. как с какой попытки я пришёл? Один, два, три, четыре, пять. Я с пятой попытки прошел. Это вот круто. Аквамер, понятно. А, ну а если аквамер, то получается с сами типа... Если типа там аквамер, то там надо очень много стараться. Я хочу посмотреть, типа с какой я попытки пройду. Да блин, а как я буду чат-чат лишним бесит чат. Тут аквамиры губки, нахуй. Эээ, да блин, да там, ну там, там сантиметра них. Там-там, я тут просто буду сейчас так вот идти, так вот идти, так вот. Ура, ура, ура, так я пришел Проходим на лава-лаву просто. А, кстати, тут лаву вот так, кстати, сейчас... В смысле, а... Вызевай, вы че, вы визди типа. по... Э... Э, ой, я с ченой вышел. Эм... Э... Я не тут проходить должен, а, о, Я должен все другом... Я должен другом проходить, это раз, это это у нас. Вот это вот Незер, я... я должен проходить вот там вот. Я Незр там. Ч ⁇ за не знаю, блин? Спаунс-поинт. Угайме-модель. угайме Ну и вс ⁇ Да этого. Допустим, будет. Вс ⁇ основная точка возврата. Ладно, а чё, если получается, я подумала, лаву, то я выиграю, что ли, чё? Да, да чё. Не знаю откуда. Да, я должен сейчас. А, кстати, тут сохранение. И сохранения. Нет, нет, сохранения, понятно. Блин, вот как пройти, я вот фиг... На... Я понял, как найти надо, типа, проходить. Я понял, как проходить там, типа... Ну, вот тут надо вот... Вот тут, вот поначалу вообще трудно. Спустя 100, 100, 100 дней. О, ну зато как бы я сейчас все, все. Да, а лю... Да, вы... Вообще невозможно Какая-то небеспредельная. Да, это это очень сложно. Там надо очень как-то так это да, сделать, так промахнуться, не промах... Не промах... Бичем Ай! Mm -hmm. Да мне сюда, надо. Вот, мне сюда надо. Вот не сюда надо. не мне, мне еще раз по вашему ходить что и надо, я не понимаю. Да. Чем еще раз проходить, раз что и надо? Да. Я не буду ходить еще раз. Украйте. Ну ладно. Ну, ладно. Ну ладно, пофиг. Ладно, сейчас тупо послушаю. это почему у нас такая карта талагана Погодите, а, а, сейчас опущусь вот так вот просто и все. Может я у меня, у меня карта карту заблаговз, вот, короче. Типа. А да какой? А это, пос... а это последний уровень что? Да какого ты? Да не. А это что такое? Вот там вот мне сюда вот надо. Мне вот сюда надо. Так ч? Я прошел адская сейчас получается надо ходить вот это вот. Уровень шестой край. Так, это... так вот как бы так вот я сейчас буду просто люди, я покурить... Я просто так... А с это Мап. М2 Мап А что так Айстат. Жаль, что который... не понравилось. Лорм. Вижу, что за Вот. Мне понравилось карта. Ну, вот на, вот на, вот. Ну, нормально. Не, вот, вижу, что зашла. Вот. Мне зашла. Вот сейчас типа я активирую себе вот Ты Тупо хуй снизу. Ладно. Вот, смотрите. Тут, кстати, если играть в гейме модно, милость будет сничтить, если совсем крупно, тогда можно. Всего восьмого. Скейтник по уровню. Ну а всем пока. Ссылку на эту карту я оставлю в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.